Вот. И тут вы спросите еще, для чего мне эта рамочка слева, под типа веб-камеру? Ну так это... Оба-на! Здорово! Ну а прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Притовый фонд розыгрыша 4000 рублей. Ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Ну что, ребята, вот и дивизион А в ПКТ Лиги. Самый жесткий дивизион, где катаются киберкотлеты. Ну, по крайней мере, Скажу так, две жесткие киберкотлеты. Это Мирандикс и Медшот. Ну и мы посмотрим, что же я могу сделать в этом жестком дивизионе. А, трасса у нас та же самая, поскольку одна и та же трасса у всех дивизионов на каждой неделе проходит. Ну и что же, у меня был опыт Б дивизиона. то что мне надо было учесть ошибки б дивизиона и не повторить их. По крайней мере, не словить лишние штрафы и вообще желательно не словить их в вовсе революционный круг у нас первый в принципе в принципе был неплохим то есть я выезжал почти сразу соответственно это не как было в б дивизионе когда 5 минут подождал так сказать трасса уже была чуть накатанная сейчас она не имеет особо большого наката но в принципе шел я ну, более менее неплохо также кстати еще можно заметить как я интересно срезаю данные поворотка и не ловлю к примеру Invalidation. хотя в гонке в b дивизионе я даже меньше заехал на это чертов поребрик и по итогу мне тогда дали последнее предупреждение И, соответственно, те самые 3 секунды. Ну что же, выход на старт-финишную прямую. В принципе, круг был неплохим. Был он минута 23. В принципе, неплохо. То есть есть над чем работать. О, Я занимаю пока что промежуточную вторую позицию. Также Fire у нас еще был в рейссинг поинте на замене. Второй круг. Я, в принципе. Даже нет, это вроде уже либо. Вторая, либо третья попытка. Я точно уже не вспомню, я просто помню, что я вторую либо третью попытку заруинил, при этом, в принципе, неплохое там время вез. Прохожу снова первый сектор. Неплохо, в принципе, начинаю потихоньку даже отыгрывать по времени, потому что сразу уже чуть больше имеет наката, больше сцепления, можно раньше нажимать педаль газа. Но пока что да, я отыгрываю очень мало времени. Проиграл я своему как бы так сказать лучшему кольцованному времени из дивизиона Б пока две десятых не надо как-то их найти где-то по крайней мере уже нашел одну десятую тут же почти нахожу и вторую десятую все что мне теперь остается это привести этот круг до конца и у меня будет в принципе неплохое время но наверное можно будет еще где-нибудь подснять потому что примерно в данный поворот я очень широко прохожу так, первый все и второй поворот ну, и следствие теряю где, десятую. где одну десятую гарантированно третий сектор мы начинаем уже проезжать Начинаю отыгрывать уже почти три десятых, даже не почти, а уже отыгрываю три десятых. Очень хорошее время начинаю показывать, то есть уже выхожу из 20 секунд. Осталось всего лишь пройти последний поворот, не закосячить выход на старт-финишную прямую, что я, в принципе, и пытаюсь сделать, и по итогу минута 19 и 942 тысячные. В принципе, неплохое время, которое мне позволяет занять четвертую стартовую решетку, и с которой мы также... Отправляемся в бой. В этот раз мы стартуем, конечно, с грязной траектории, не с гоночной, но в принципе это не меняет расклады. Я неплохо стартую, остаюсь на своей четвертой позиции. По внутренней траектории меня пытался кто-то обойти. По внешней тоже я решил оттормозиться чуть раньше, поскольку не, не было возможности сместиться на гоночную траекторию. Ну и по итогу у нас сзади там, может быть, даже небольшой происходил завал. Дальше все, что мне нужно было делать, это пытаться удержаться за кистодом впереди идущим. Два пилота впереди это Мирандикс и Медшот. это, как я говорил ранее, киберкатлеты, за которыми удержаться будет очень и очень сложно. В принципе уже видно тоже, что к третьему кругу э, кист от, отстает от на секунду. Я еще делаю ошибку, но благо я не выпадаю из-за этого из ДРСа. Также еще и позади меня пилот на Рэдбуле во втором кругу тоже совершил ошибку в первом секторе и за счет этого пошел мой напарник по Хасу Слава. Ну и по итогу, слава, я даже немножко оторвался. конечно, теперь мне самое главное было удержаться за кистедом и пытаться, ну, как-то напрягать его, атаковать. Но, блин, часто меня сносило в последнем повороте, честно, я даже не знал, с чем-то связано. Наверное, разница, за... Это бы, тот же, но почему-то да, машина вела совсем, совсем по-другому. Ну, а погода, вот, конечно, чуть-чуть другая, меньше и прогретая трасса. Ну и да, к восьмому кругу я решаю то, что надо заезжать в боксы, потому что резин как то уже не очень хорошо себя показывает, и пытаться как-то может сделать андеркат по отношению к истеру, который может быть пойдет на стратегию минимума. Выезжаю я позади небольшого трафика из трех болидов. Теперь задача, как в БДИ uh, в зоне надо пройти этот трафик как можно быстрее, не потерять на нем кучу времени по отношению к своим оппонентам. Ну и соответственно то, что мои оппоненты, которые идут впереди, выйдут в этот самый трафик и также в нем застрял, как пример, могу это сделать и я. догоняю сначала потихоньку, ну, который отстал что, от предыдущих двух болидов, что мне на руку, поскольку он теряет возможность строить дрэс с крылом. ну и что же обратная прямая, конечно, я мог чуть лучше выйти, но по итогу уже как вышел. сначала решает почему-то обороняться, хотя я был достаточно далеко от него. поздним да. торможением вхожу в поворот, чтобы как раз поравняться с ним. Ну и бок о бок проходить третий сектор Санчела решил все-таки оттормозиться, поскольку у него резина Последний, уже с самого старта, и мой карт все-таки будет показывать лучше себя, нежели его тип резины. Ну и выход на старт, старт еще прямой, я тут же начинаю от него отрываться, уже там привез в 70 и более-менее вроде бы даже скинул из дресса. На 12 кругу выезжает кистот из пидстопа, и он перешел на тот самый медиум, о котором я и думал. Теперь мне самое главное было оторваться от Санчела. И надеюсь да, то, что да. ну, кистот потеряет время за санчел, но все-таки в... уж очень была велика, и скорее всего, в лучшем случае ему да, там ну, секунду да, под да, ко мне, но ее быстро да, надал. Да, да, да, ловлю да, последнее да, ну, третье предупреждение, получает трехсекундный да, штраф. Да. Хотя на самом деле в том повороте я всегда выезжал достаточно широко, но мне не давали предупреждения за это. В этот раз почему-то далее. Тут меня тоже сносит широко, это а же как будет, в Б-дивизионе да, мне дают предупреждение на выходе с последнего поворота. И да, я немного начинал килити, но я понимал то, что, блин, надо просто сосредоточиться и продолжать ехать и не получать дальше эти чертовы предупреждения. Ведь ребят с которыми я гоняю, они гонят очень хорошо и качественно в том плане, что они не получают <паспорядок> страдки, эти штрафы. Опа. На 13 кругу у нас входит машины безопасности крайне не вовремя. Машины безопасности выходит <паспорядок> для меня, потому что я думал, конечно же, пойти <паспорядок> м, на пидстоп, взять мидиум <паспорядок> до конца, но <паспорядок> на самом деле мне инженер сказал сюда, то что это. Не стоит свеч, я потеряю гораздо больше, чем отыграю по итогу. Но Мирандикс решил воспользоваться этим и заехал в бокс за медиумом, но все-таки его темп позволяет это сделать, и он сможет отыграться обратно. На пятнадцатом кругу у нас дается рестарт, благо это был нормальный рестарт, он не замедлял мото очень жестко наш пилотон и даже начинал разгоняться к последнему повороту. Ну и все, мне теперь самое главное было как можно дальше оторваться и удержаться медшотом, но во-первых, вопрос я покажу очень плохо, что позволяет кистоку приблизиться ко мне на 4 десятых. но ну и это был вопрос теперь времени, как скоро он начнет уже атаку на меня. Печально еще это было тем, что по сути это плюс для гоча, которые перешли на медиум софта. Это сэкономит им резину на последние круги, и они будут лучше их проходить, нежели я на своем харде, который так и так, так до конца. Вот. Конечно же. Также еще и safety car не помог тем ребятам, которые стартовали на медиуме и планировали перейти на софт уже ближе к концу дистанции. Им пришлось переходить сразу же на hard. Вот так сказать, не по плану у всех вошел этот safety car, но благо он никому так сказать даже не помог. Это было самое самое главное. Что же, потихоньку у нас уже заканчивается 19-й, 18-й круг гонки. Мидшорт меня отъехал весел, соответственно, ну, это да было ожидаемо, все-таки у него медиум стоит и был вопрос времени, когда он это едет, но кисти начинает уже меня потихоньку прессинговать, поскольку у него есть дресс крыло по отношению ко мне также, Мирандикс был позади него также с дресс крылом, ну и тут же атака в третьем повороте, я даже не пытаюсь как-то сопротивляться, потому что ну не вижу смысла в этом, поскольку у меня все равно пройдет, мне он просто удержаться за ним может быть. Он также получит штраф, и я смогу его потом в будущем обойти. Ну, всякое возможно в этой гонке еще. Дорадик также позади начинает уже искать возможность для атаки. Тут я понимаю то, что, ну, как бы тоже сопротивляться я не вижу большого смысла. Он меня также обойдет, и я лишь потеряю кучу времени. Поэтому я хочу это время сэкономить на том, что я просто буду их преследовать, чтобы ребятам, которые едут позади на медиумах, не дать возможность приблизиться ко мне, но слава догонять мне и находятся уже в ДРС-крыле. Так что, ну, мы были оба в Дискорде, так что если что, я бы, может быть, его и пустил, потому что, ну, все-таки он гейт быстрее по отношению ко мне за счет как раз-таки медиума. Я же за Мирандиксом начинаю его преследовать за счет ДРС -а, с крышей дистанции, поскольку он выпал из этого самого дреса и наставший инструмент у него вроде бы тоже его не будет. Слава позади имеет ДРС по отношению ко мне, так что мне надо было... Не совершать ошибки, чтобы не потерять еще кучу позиций. Ну и желательно, чтобы мы вдвоем доехали на хотя бы четвертой и пятой позиции. Слава позади вроде получает еще 3 секунды, и у него уже 6 секунд. И по итогу, на самом деле, борьба уже со мной никакого смысла для него не имеет. Навряд ли, я думаю, чтобы он успел оторваться от меня. Ну или как-то вообще, в принципе, уехал бы на эти 3 секунды. По итогу, да, я начну даже немного оторваться от Славы. Передо мной идет борьба между Кистедом и Мирадиксом. Я пытаюсь приблизиться к этой паре. И, в принципе, мне это получается, я остаюсь до сих пор еще в дрс крыле за счет этой борьбы. Но и да, Мираникс начинает тут же уезжать от Кистода достаточно быстрым таким темпом. Кистад пытается, конечно же, держаться за ним за счет дрс но я понимал то, что уже, наверное, круга через три скорее всего Кистад не будет иметь ДРС, и у меня появится возможность приблизиться к нему и атаковать. Хотя, конечно, атаковать, если у него не будет до сих пор штрафов, то это будет немного бессмысленно. Но, тем временем, гонка у нас продолжается. Лидер гонки уже уехал где-то, наверное, от нас на секунды 4. Ничего его первому месту не грозит, потому что даже если Мирандикс каким-то образом и догонит матшота, то у того еще три 3 секунды штрафа, уже 6 секунд штрафа. И тут я начинаю напрягаться, понимая то, что с моими 3 секундами я в данный момент в 2 секундах от Мирандикса. Я могу залететь еще и на подиум, поэтому мне надо удержаться кисленым. В противном случае его еще и пройти, чтобы удержаться за тем самым разницам в этих трех секундах. И самое главное, теперь мне не наловить эти три секунды. И тут у нас выезжает машина безопасности на последних кругах. Я, конечно, думал, опять же, заехать в боксы под этой машины безопасности, поставить все софт. Но вы посмотрите на мини-карту, насколько был укомплектован в тот момент пилотон. То есть, зайдя в боксы, ты потеряешь просто кучу позиций, которые ты не сможешь наверняка отыграть, потому что до конца гонки будет лишь. Три круга. Тут же я еще -то небольшим, блять образом И умудряюсь то ли зацепить... То -либо... но поще я не зацеплял. Даже я Маклардон, я говорю, 5 секунд уже, допустим, машина в безопасности ушла. По итогу я вручу себе большой поскольку за счет этих пяти секунд я мог пенс, претендовать как раз-таки на подиум. Но, конечно, да, данные 5 секунд я пытался обжаловать. Чуть еще пытался прогреть хард, чтобы он был на симптоме. тут я вижу по приближающимся стрелкам то, что сзади там присколько это. Жесть, и на самом деле, да, там слава потом показал в дискорде, что у него там происходило с Рэдбулом, который под желтыми флагами начал разгоняться. И когда лидер пересек старт-финишную прямую, он тут же обошел трех пилотов. Ну, за счет того, что он просто брал изначальную скорость для этого. Ну и что же? Последний круг начинается. Я ничего не могу противопоставить кистоду. В этот момент Мирандикс обошел еще и медшота, и начинает потихоньку-потихоньку уезжать, потому что ему нужно как можно дальше уехать от кистеда. Чтобы тот хотя бы, ну, чтобы Миранник смог сохранить хотя бы вторую позицию в лучшем случае. Ну, хотя бы минимально третью. Вот. Я же своими 8 секундами понимаю то, что ну, как-то да, светит мне мало, даже если мне снимут 5 секунд, Миранник, наверное, к этому моменту уже оторвется больше, чем нужно. Пытаюсь держаться кистодом, у нас вроде только на последней кругу был разрешен ДРС, если я правильно помню. Сейчас одна лишь прямая. Атаковать, ну, не вижу я большого смысла. Мне просто надо было за ним ехать, ехать и снова ехать. Вот как-то так оно и получилось. То есть ну, экшена было намного меньше в А дивизионе, чем в Б. Вот и да. Я думал, зачем, конечно, сделать два этих дивизионов в одном видео, но с Б дивизионом получилось так, как получилось. Там очень получилось длинное видео, поэтому имеем два разных видео. Ну, что же? предпоследний поворот, без проблем его вот, прохожу. Выход уже. На старт финишную прямую. В последний поворот мы входим. Ну и соответственно, уходим. И из-за 8 секунд штрафа я откатываюсь аж на 9 позицию. Но в конечном итоге эти 5 секунд с меня снимают. И я остаюсь на своей 4 позиции. Так для меня закончилась первая гонка в А-дивизионе. Что же, на этом будем заканчивать. С вами был Вархамер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про розыгрыш ВКонтакте. Всем удачи и пока-пока.